Сайт almazget.ru совместно с издательским домом Darul представляет аудиоверсию книги 40 адисов о женщинах. 34 хадис. Развод без причины. От Абу Хурайра передается, что посланник Аллаха, алейиссаляту вассалям, сказал, «Спорящие с мужем и предлагающие деньги за развод – это лицемерки», передал аннасай Что касается слов посланника Аллаха, алейиссаляту вассалям, «Спорящие с мужем», то Мулла Аль-Кари, да помилует его Аллах, поясняет их следующим образом. То есть непослушные жены, удаляющиеся от своих мужей. Имеются в виду жены, которые не слушаются своих мужей там, где это для них обязательно. А что касается слов, предлагающих деньги за развод, то Мулла Аль-Кари, да помилует его Аллах, поясняет эти слова следующим образом. То есть, которые требуют «куль» или «развод своих мужей без серьезной причины на это». Таким образом, речь идет не о каждой женщине, которая просит развода или которая предлагает деньги за расторжение брака, а той, у которой нет объективных шариатских причин на это. Что касается слов посланника Аллаха ﷺ, это лицемерки, то Мулла Аль Кари пояснил их так: то есть грешные внутри, но подчиняющиеся внешне. А сказал: это усиленное устрашение. Здесь слово лицемерка употребляется в языковом значении. имеется в виду тот, кто скрывает в сердце одно, а делами показывает другое. этими словами Посланник Аллаху алейиссалату ассалям хотел напугать тех женщин, которые пытаются уйти от мужа, не имея на то никаких шариатских причин. Если муж не обеспечивает жену, например, либо постоянно избивает ее или их детей, либо совершает какие-то другие подобные действия, то, безусловно, у нее есть право требовать развод или предложить мужу определенную сумму для расторжения брака. Но если это нечто из серии «Я его разлюбила» или «Сердцу не прикажешь», и прочая романтическая чепуха, то к таким случаям и отсылают слова посланника Аллаха, алейиссаляту салям «Одно из бедствий нашего времени — современная массовая культура, внушающая людям, что между мужчиной и женщиной непременно должны быть отношения и чувства, подобные тем, которые описаны в романах или показаны на экранах. А если их нет, то твоя жизнь серая, и не стоит тратить на этого человека свое время. Но ведь в подавляющем большинстве семей нет и никогда не было таких отношений. Эти стандарты засорили головы молодым людям и мешают им вести себя рационально. Выдуманные нормы отношений между полами — вот одна из причин, почему в нашем поколении, которое, в принципе, более грамотно в религии, больше разводов, чем в поколении наших родителей. Одно дело — некое формальное знание, другое дело — среда воспитания и те или иные поведенческие нормы и стандарты, которые человек наблюдает самого своего детства.